Всем привет! На 31 декабря 2021 года с 24 часов, то есть 0:00 до 6 часов, карточка ночи, целых 6 часов, вы будете думать. Также, ну, кто находится на работе, будут мысли, и также, кто будет в это время спать, у вас будут сны, именно вот перед сном, вот о чем вы думали, и у вас во снах, также будут мысли. Сейчас посмотрим о, о родственниках подсказка. Хорошо. Вы будете думать о своих родственниках. Родственники вас любят, поддерживают, род родины находятся в любви. Вы будете думать о своей семье. Вы будете думать о своих родителях, вы будете думать о своих родственниках, даже о дальних родственниках. Вы будете думать именно о семье, о своих родственниках, общаться. Также будете понимать, какое общение у вас между родственниками. Также вы должны понимать, что отношения могут быть совсем разными, но главное помнить, что. Вас, именно всех вас, вас и ваших родственников объединяет самое главное то, что одна кровь в вас течет. Вы все родные, вы все настолько похожи и настолько можете быть совсем разными, разными внешне. Но, похожи вы можете также внешне. Также вы можете по-разному ко всем относиться. И можете ко всем одинаково относиться, то есть быть похожим. Вы все друг на друга похожи бываете в каких-то моментах, а в каких-то моментах, в каких-то поступках, вы можете быть совсем разными, по-разному относиться к какой-либо ситуации, к какому-либо моменту. Но вы понимаете, что вы как единое целое. Вы вся семья. Всем пока!